Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня я начинаю коренять плющелистную пеларгонию, так как в прошлый раз, когда я снимала видео про плющелистную пеларгонию, у меня закончился заряд аккумулятора. И пришлось резко прервать видео, но ничего, на этом мы не останавливаемся. Я обрезала прошлый раз плющелистную пеларгонию, готовя ее к зиме. Обрезала ее кардинально. На верхушечке вот такие вот. Я решила их укоренить, так как она очень красивая, красная, с прожилками. Хорошая пеларгония, чего бы не укоренить. Вот я сделала череночки вот такого размера. Оставила их на полчаса для укоренения. Сейчас я посчитаю, сколько штук получилось. Два. Вот большой череночек получился, видите. Нижнюю часть листиков вот таких и чешуйки я оборвала. Остался голенький стволик. И простояли они у меня где-то полчаса, может чуть больше. Сейчас я их выложу в отдельную. То есть они не одревеневшие зеленые, но хорошо вызревшие черенки. Вот такие череночки очень хорошо укореняются. А если тоненький стволик, то она может и загнить, испортиться. А вот такие в самый раз. Вот такие черенки с немножко укорен... одревеневшим стволиком тоже укореняются. Но немножко дольше нужно ждать от них корней. Вот этот черенок уже не укоренится, его выбрасывают. Видите, сколько стволиков у меня осталось. Вот это черенок. Если бы он был чуть-чуть побольше, можно было бы тоже взять его. Но так как он совсем маленький, я брать не буду. Вот это все выбросим. Здесь даже верхушку брать не будем. Это не верхушка, это середина растения. Оно одревеневшее, корни будет пускать плохо. Это я выбрасываю. Это тоже выброшу. Это выброшу. А вот такие веточки у меня были. Сейчас я вам покажу, как я с них делала черенки. Вот так, смотрите, верхушку. Вот зеленая часть вот отсюда. Она очень легко ломается. Можно даже одной рукой. И вот эти листики нижние нужно обломать. И чешуйки убрать потому что из этих чешуек может произойти загнивание и оставить минимум на полчаса и вот эту верхушечку тоже но здесь пошел цветонос цветонос нужно обязательно выломать так как цвести она все равно не будет но ну, если будет она будет цвести конечно но слабенько в один цветочек нам этого не надо и вот так одной рукой, у кого есть свободная вторая рука, у меня в данный момент нет, очищаем листочки. Я думаю, достаточно. И хочу сделать эксперимент. Эксперимент такой интересный, в чем я буду выращивать свои пеларгони. Обычно я беру торф и перлит. А сегодня я хочу попробовать вырастить в... Не в перлите, а в вермикулите, в чистом вермикулите. И не в отдельных стаканчиках, а все вместе хочу в общем стакане, в общей вот такой вот формочке насыплю перлита и буду укоренять свои пеларгонии. Так, приступим. Формочку берем, насыпаем вермикулит. Вот такие гранулы крупные как крупный песок но очень хорошо в нем укореняются растения я укореняла эпиларгонию не плющелистную азональную она очень хорошо укоренилась теперь нужно хорошо его увлажнить я буду укоренять в общей формочке для экономии места все равно потом буду пересаживать каждую в отдельный стаканчик. А для экономии места можно в укоренить. Вот я увлажнила. Он такой плотненький стал, влаги набрался. Очень хорошо. Можно еще чуть-чуть. Он набирает влаги очень много, затем отдает свою влагу. И как бы очень удобно. Никогда, ну, есть мера, что не перельешь. Теперь беру свой черенок и просто его до конца, до упора сажаю. Веточки я больше не обрываю. Вот на таком где-то расстоянии. До упора. Прижимать тоже не нужно. Они очень хорошо укореняются. Я укореняла торф. Перлифтом. А сейчас у меня новый эксперимент. Мне просто интересно, как укоренится пеларгония за какое время в вермикулите. Я знаю, что в нем укореняются растения и неплохо укореняются. Но мне интересует разница во времени. Как в перлите укореняется а сторком. За какое время. Там две недели проходит а сколько здесь пройдут. Вот сколько черенков у меня поместилось в одну формочку. Много места не занимают, но укоренение должно произойти очень хорошо и удачно. Сегодня 13 сентября. Я посадила свои черенки в вермикулит. Через какое время они укоренятся, я вам сниму видео и покажу, какие будут корешки, и как они будут себя чувствовать. Вот этот листочек желтый, веточка, череночек. Посмотрим, отпадет он или нет, я ничего менять не буду. Все буду снимать на видео и вам показывать. Вот эти одревеневшие веточки я их выброшу, как бы мне было не жалко. Тут есть и спящие почки, и все. Но все равно они не горятся для укоренения. Вот это еще можно посадить. Вот эту, видите, вот она зелененькая. Правда, без одного листика. Но ну, попробуем. Эксперимент есть эксперимент. Листочки я оборвала в прошлый раз со своей пеларгонии. Она желтая. Это я готовлю ее к тому, что буду заносить в квартиру. Я ее обстригла. Посмотрите, как коротко я ее обстригла, оставила только ветки. Если вот эти ветки не пустят спящие почки не проснуться, я ее тоже обрежу у самого основания, так как зелененькие побеги, вот эти красивые, они более такие симпатичные и привлекательные выглядят. Но так растение крепкое, хорошее. Видите, компактненькая. А когда до обрезки она была вот так висячее, она же ампельная, она вокруг так обвисает красивенько. И цвела все лето. А сейчас уже пришли ночи прохладные. И пора заносить мои пеларгошечки в дом. Так как это прекрасное растение, не зимует на улице. Это другой сорт пеларгонии. У меня их очень много плющелистных. Это Вива Каролина. У меня и занавочки есть. Ну, сегодня видео про плющелизные. Посмотрите, какие они замечательные, красивые пиларгочки. Как они вместе смотрятся красиво, когда все расцветут. Ой, что резко стеряется. А вот это, смотрите, какая красивая листва у нее. Смотрите, какие красивые листики разводы Ее можно держать просто из-за листочек. Если она даже некрасиво цветет, она у меня не цвела в этом году, так как она молодая, первый год она у меня. Если она даже не цветет, я их посадила две в один горшок, она будет мне украшать своими листочками Виву Каролину. А вот эта пеларгония, посмотрите, обросла после того, как я ее обрезала. Она тоже была очень большая, ампельная, свисала. И она уже обросла молодыми побегами. Видите, как хорошо она зелененькая, мощная, красивая, уже готова к зимовке. Занести ее в дом, поставить на подоконник. И она перезимует очень хорошо, безболезненно. Вообще эти пеларгонии очень хорошо зимуют. Но, правда, если мало света, они вытягиваются слегка. Тут листик получился с белесыми полосочками, тоже интересно. Вытягиваются, но это ничего страшного, можно их потом сформировать. И они очень прекрасно цветут все лето. А также у меня есть и другие растения. Кому интересно узнать про другие растения, Пожалуйста, задавайте вопросы, пишите в комментариях. Буду все вам рассказывать, подробно описывать, рассказывать о каждом растении. Даже создам отдельные видео. М -м, такое растение красивое. Главное, это детки от нее. Кофейные розеточки укорененные. Видите, какие растюшечки. Это кофе-арабика. Пишите. Кому интересно. Всем удачи, всем пока. До свидания, до новых встреч. Всего вам доброго!